Всем привет, дорогие друзья, с вами FR2003 В Москве еще раннее утро, я уже клипаю для вас новый ролик Итак, в этом видео постараюсь помочь Во-первых, я покажу, у кого покупать рекламу Я тоже столкнулся с такой проблемой Я снимаю ролики, они набирают какое-то количество просмотров Но мне этого недостаточно Также в этом видео я покажу, откуда брать музыку без авторских прав Я думаю, что многие знают об этом сервисе Если вы берете музыку с авторскими правами Тогда вы не сможете его монетизировать То есть вы не сможете заработать на нем Если вас это не волнует, можете брать в принципе, музыку и с авторскими правами Какая вам нравится, но вам можно ну, строить, это вряд ли в общем, если вы хотите, чтобы ваше видео не монетизировали, а только могли вы монетизировать, то берите музыку без авторских прав, и также я вам покажу, и как же проверить с авторским или без авторских прав. И последнее, что я покажу вам в этом видео, какую партнерку выбрать, если вы начинающий блогер или уже средний. И мы начинаем. Итак. Первое, о чем я хотел рассказать, где брать рекламу, и у кого. Недавно такой сервис, как пролог.ю. В общем, входим. И я вошел как рекламодатель. То есть, я хочу у кого-то купить рекламу, а не кому-то продать ее. Вы здесь сами разберетесь, и без меня. А вот категории, которые вы можете выбрать. Это любая категория, которая соответствует ваш канал. Например, у меня канал, это компьютерные игры. И ваш бюджет, например. У меня цена, допустим, там до 5000 рублей. И просмотры, это сколько просмотров у видеоблогера, а не сколько будет у вас на видео. А также подписчики, вы какого блогера может быть подписчиков и так далее здесь можете сами поставить сколько угодно ноль ну поставим тут без разницы 100 тысяч например, и в расширенном фильтре выбирайте страну, в данный момент я нахожусь в России, пол, то есть целевая аудитория пол и возраст, например компьютерные игры, ну, кто смотрит, допустим, 13-17 лет устройства, природная системы, для меня это не важно, найти итак, вот блогеры, которые здесь зарегистрировались и продают эту рекламу, и вы можете на любой зайти и посмотреть, прочитать описание и так далее, ну, посмотреть статистику канала, здесь все очень удобно сделано, вот видите сами, него видео и так далее, и цены на рекламу, начали в середине и заказать, то есть написать ему. тогда вам пришлют вот сюда, на самом деле, я был очень удивлен, что вчера вечером я Зашел и попросил рекламу одного блогера и сразу мне написали аж 5 и даже больше, потому что я у некоторых просто отклонял, потому что была не моя аудитория. Также можете зайти как блогер, чтобы продать рекламу кому-то. мы ну переходим ко второму. Я думаю, что у каждого есть страничка ВКонтакте и каждый может зайти в группу музыка для YouTube без авторских прав. Группа очень классная, здесь куча разной музыки и все она без авторских прав, то есть вы можете выбрать то, что вам нужно слушать и добавить. Я думаю, что все знают, как скачать музыку ВКонтакте, если не в блин, в Ютубе очень много видео. Вот, и сейчас я покажу, как же проверить, если авторские права у музыке или нет. Мы вот берем любую, просто любую, там, из популярных ВКонтакте, любую песню. Вот эту, например. Заходим на свой канал, заходим в творческую студию, то есть, как бы. И жмем создать. Так, жмем условия использования музыки и сюда вводим название ищем вот и здесь ее известность и вся информация про нее здесь написано доступно недоступно и так далее можно нажать подробнее и вам покажу подробную информацию вот и последнее что я хотел бы вам рассказать это о партнерках лично я уже кинул заявку на подключение партнерки Скалилап она мне понравилась она для начинающих то есть от пяти подписчиков и от 100 просмотров на канале за все видео это очень очень легко набрать но нельзя накручивать просмотры подписчиков это в любой партнерке также канал должен существовать не менее месяца. Вот. И вам будут выплачивать где-то от 0,8 доллара за тысячу просмотров до 5 долларов. Я уже отправил заявку. Почему? Потому что я хочу попробовать первый раз подключиться к партнерке, а здесь можно подключиться всего на 3 месяца. То есть, если вы будете подключаться к другим партнеркам, вам это сделать не дадут. У вас там будет долгосрочный контракт на от полгода и до 5 лет. Здесь все очень легко. Просто подключайтесь и через 2 дня вам пишут ответ. Я уже отправил и сегодня жду ответа. Сегодня последний день. Вторая партнерка Сначала я хотел подключиться к ней, это партнерка AIR, но я не дождался на самом деле Здесь нужно 3000 под 7 видео и 100 э, подписчиков, 100 подписчиков у меня уже есть Но 3000 нет у меня вот сейчас на канале, 1343 просмотра А здесь нужно 3000, то есть я бы еще месяцок снимал видосиков и уже смог бы подключиться, но я не дождался Тем более, знаете, 6 месяцев вдруг что-то не понравится и так далее Пока еще мне рановато AIR, я думаю ну, сюда можете подключиться, если у вас все соответствует. Вам будут здесь хорошо уплачивать, ничего не задерживаете, также хорошо развивать канал. В общем, сами обо всем можете прочитать. Ссылочку я оставлю в описании. Последняя партнерка, самая жесткая и самая популярная партнерка в SP Group. И я точно пока не стал бы подключаться, потому что здесь нужно 5000 просмотров за месяц. То есть не за все видео, а за месяц. Ну и 300 подписчиков на канале. В принципе, 300 подписчиков это нормально, а вот 5000 у меня еще маловато. В общем, они уплачивают хорошо, и я думаю, что это самое надежная партнерка, к ней подключены очень многие известные блогеры я оставлю тоже на нее ссылку в описании в общем я надеюсь, что я вам помог в этом видео найти вашу партнерку, найти музыку для авторских прав, или же купить у кого-нибудь рекламу в общем всем огромной удачи и всем пока